СМИ США, действительно ли крейсер Адмирал Нахимов станет сильнейшим кораблем в мире? В конце Холодной войны на советских верфях было заложено четыре тяжелых атомных ракетных крейсера ТАРК, проекта 1144 «Орлан», предназначенных для уничтожения АУК ВМС США. Они позволяли ВМФ СССР вести боевые действия далеко от советских берегов, пишет американское интернет-издание Military Watch. После распада сверхдержавы Россия унаследовала Тарк Киеров, Адмирал Лазарев, Адмирал Нахимов и Петр Великий. Из-за сложного экономического положения страны флоту пришлось списать и отправить на утилизацию первые два из списка. Самый молодой Петр Великий, заложен в 1986 году, в строю с 1998 года, находится в строю, а Адмирал Нахимов, заложен в 1983 году в строю с 1988 года, с 1999 года находится на ремонте и проходит серьезную модернизацию. Его возвращение на службу запланировано до конца 2023 года. На корабле собираются заменить устаревшую систему ПВО, поменяв ЗРК С-300Ф на новейший морской вариант С-400, с дальностью до 400 км. Ожидается, что эта система ПВО будет иметь 96 пусковых ячеек, позволив разместить крупнейший в мире арсенал ракет класса поверхность воздух на одном корабле. В дополнение будут установлены также системы ПВО меньшей дальности. Панцирь Ме заменит зенитные ракетно-артиллерийские комплексы Кортик, а корабельный ЗРК-полимент редут морской вариант С-350 Витис, придет на смену ЗРК АСАИ М. ТАРК будет интегрировано и новое наступательное вооружение. 20 противокорабельных крылатых ракет П 700 гранит заменят на 80 пусковых ячеек, в которых разместятся современные ПОК-800 оникс (дальность 600 км), крылатые ракеты Калибр (для ударов по суше до 2500 км) и гиперзвуковые ПОК Циркон (дальность 1000 км). Имея такой арсенал, Адмирал Нахимов однозначно будет представлять большую угрозу для любого надводного флота. Тем более, заменой вооружений дело не ограничивается. Фактически от старого корабля останется один корпус, а начинка будет обновлена, датчики, сенсоры, РЛС и различные системы. Исполинская огневая мощь и гигантские размеры корабля, полное водоизмещение 25 860 тонн могут действительно позволить ему стать сильнейшим и самым боеспособным надводным кораблем на планете после длительной и осложненной модернизации. Однако нужно будет позже оценить, Повлияло ли усовершенствование корабля на надежность его силовых установок и в какой степени новые комплексы РЭП и доступ к ракетам большей дальности могут компенсировать отсутствие у него скрытных функций, малозаметности которые имеются у китайских эсминцев типа 055 и американских эсминцев типа Замблб, Подытожила СМИ из США. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.